Дорогие друзья, всем привет! Привет из Измайлова! И это второй выпуск новостей от Алексея Саватеева. На нашем канале вышел первый миллионный ролик. Точнее, он вышел-то давным-давно, а миллионным он стал вот совсем недавно. Это экскурсия по лаборатории математики, пропаганды математики, в стекловке, там у Коля Андреева этот ролик теперь миллион просмотров это наш первый миллионер. Дальше всем обратить внимание, кто вдруг, может быть, пропустил, вышел ролик про железную дорогу. Это самая красивая олимпиадная задача на свете, с моей точки зрения, задача Дамира Абзалилова из Казани вышла у нас на канале. Вот. И даже вдохновленный значит, вот этой задачей, я подумал, что надо попробовать. Такой формат, как английские титры. Может быть, обратить внимание, там, намбер файла э, с Браун, если, конечно, они пожелают обратить внимание и показать. То есть, может быть, мы попробуем пилотный проект сделать английские титры к вот этому ролику про железную дорогу и к ролику, который был про Бином Ньютона. То есть, такой самый простой самый сложный. Вот. Да, это бог, да. На подъеме скоро будет 100 тысяч наших, значит, подписчиков там. Какая-то там серебряная кнопочка, да, это называется YouTube. Я не знаю, что она означает, но, скорее всего, она относится к рекламе, что не очень мне интересно. Но, ну, посмотрим, Егор расскажет потом, что там и как, когда 100 тысяч наступит. Надеюсь, что в ноябре это произойдет. Ну, поглядим, да, сейчас рост быстрый, там посмотрим. Вот, из наших планов еще хочу сразу же отметить экономикон АГУ. Экономикон Адыгейского государственного университета Который будет в середине декабря, когда, значит, спадет волна коронавируса. Она все планы туда на декабрь перенесла. Вот, я туда поеду, я туда привезу людей. Генрих Пеникас из вышки поедет про финансы, значит, рассказывать. И он там сделает даже семинар. Семинар на всю Россию. Такой вебинар будет у него. И коль уж я об этом заговорил, я хочу сразу вас пригласить. Это будет второй его семинар Генриха. А первый семинар он будет. Он будет уже 11 ноября, вот буквально вот-вот. Там ссылочка в описании, вообще в описании вся информация к этому ролику. Все, что я говорю, продублировано здесь. Вот, так что подписывайтесь на первый всероссийский семинар по экономике, вот Центробанка, кажется, это называется. Вот, в общем, заходите по ссылке и 11 ноября присоединяйтесь к Генриху и компании. Теперь еще новости от друзей, продолжим, да, новости от друзей. Прошли первые два вебинара по 100 урокам математики. Ссылка здесь, можете смотреть их. А также подписывайтесь все на следующие три. А ссылка для регистрации все еще работает. Мы вас ждем, потому что, несмотря на то, что зарегистрировалось много сотен людей, реально приходит меньше ста человек. Ну, там суммарных просмотров тоже несколько сотен, но там каждый сидит по несколько минут. Ну, ну блин, неужели не интересно? Заходите и сидите весь вебинар. Короче, регистрируйтесь к нам. Вот. Ну и, конечно, 100, 100 уроков, смотрите, в этом супер качестве, да, 100 уроков, вот, особенно с 13 по 20, вот 11 12, которые сейчас, значит, начинают эту десятку уроков, они вообще их отлично смотрят, а вот с 13 по 20 почему-то очень мало просмотров, я не понимаю, вам неинтересна основная теорема арифметики? Вы меня поражаете, господа, этого не может быть, так что заходите и все смотрите, также все ссылки в описании. Дальше, вышел новый коллап. С Wild Messing я раздавливаю сумму обратных квадратов, доказываю формулу Эйлера, что это пи квадрат на 6. Обязательно заходите по ссылке, смотрите, подписывайтесь на Wild Messing, помогайте ему всячески. Короче, это мой друг большой. Ну, вы его знаете, конечно, все. Так, откуда-то из небытия друзья достали и скинули мне ссылку на гипотезу АБЦ, две лекции, которые я где-то читал. Я даже еще не понял, где... Ну, прям натурально я читаю про АБЦ-гипотезу. Когда-нибудь это и на канале тоже будет. А пока смотрите, вот тут где-то. YouTube, видимо, это не мой канал, судя по всему. Но а, ссылочку ставлю. Так, коллабы. Прошли коллабы. Еще с Бояршиновым прошел коллаб. С Фанни Мани, я там про аукционы рассказываю. С подкастом мы обречены. У Куринова, это трижды чемпион мира по самбо э, и дзюдо, дю, блин, я могу перепутать виды борьбы, ну, короче, такой очень крутой борец, там, Друган Карелина, он позвал меня и еще одного Саватеева Алексея Владимировича, другого, который играет на домре, представляете? И вот там мы с Алексей Алексеем Владимировичем вдвоем поем, там он играет, я пою, «Раскинулось море широка и так далее. Вот. Так, что у нас еще? Еще... А, Ну вот, собственно говоря, про Генриха сказал, я приглашаю всех также на курс «Математика для всех», который у меня на Курсере. Часть сюжетов уже появляется на моем канале, на нашем, да, с вами. Но весь полноценный курс, подписывайтесь на Курсеру и проходите его, там получилось, на самом деле, очень круто у нас. И жалко, что так мало народу смотрит, всего там 30 тысяч человек какие-то. Надо, чтобы вообще весь мир посмотрел, да? Так что давайте, да. Так, реклама Филатову Александру Юрьевичу, нашему дорогому Сане Филатову, который из Иркутска, но сейчас в Владивостоке. Он записал краткий курс микроэкономики, его смонтировали и выпустили в двух частях на Степике. Обе ссылки внизу. Кроме того, скоро будет пособие выходить на Юрайт, видимо, но там, скорее всего, оно будет, как сказать, оно будет платным. Ну, в принципе, зато все равно вот в этих вот на Степике там все это частями оно опубликовано. Вот. Ну, и в любом случае, у него куча бесплатных лекций тоже на SIP Science вот, следите за Филатовым, микроэкономику надо изучать в исполнении мастеров, которые энтузиасты, обожают свое дело, да, и вот Сашка Филатов, один из них. Так, ну и еще Олимпиада Лобачевского в районе 1 декабря, дня рождения Николая Ивановича, как всегда пройдет Олимпиада, по Поволжская математическая Олимпиада в Казани, но сейчас она пройдет в онлайн формате. Регистрируйтесь по ссылке, и участвуйте в этой Олимпиаде. Задачи офигеннейшие всегда бывают. Их придумывают вот такие мастера, как Дамир Залилов, который подарил нам железную дорогу, вот эту круговую. Вот, и это Эдик Лернер проводит, <coughs> Валентина Сочнева. В общем, это очень достойные люди. Так что регистрируйте свои команды и на Олимпиаде Лобачевского. Участвуйте и побеждайте! Так, ну и, наконец, из положительного. Витя Войтицкий из Крыма. Беспокоится, что сокращает бюджетные места, но ну, Министерство борьбы с образованием, что оно еще может делать, бороться с образованием. Вот, вот оно и борется. А, но при этом он ведет блог, в котором значит, частично компенсирует э, своими записями эти негативные события. Вот, заходите к Вите в блог, значит, поддержите его всячески, да, комментариями, там, может, материалами какими-то. В общем, обратите на него внимание. Он меня попросил, и я с радостью его Значит, выполняю его просьбу. Вот так вот, ну вот на этой мажорной ноте я завершаю наш сегодняшний выпуск новостей. И, может, этот формат, да, буду время от времени вот такие выпуски делать. Всем пока!